Всем здорова, с вами В этом видео я вам расскажу и покажу самую первую игру Древняя Сокер, которая вышла в 2011 году. Друзья, все вы знаете, как начинается Древняя Сокер 2019 года. Перед началом матча у нас идет вот такая вот заставка, потом выходит на поле футболисты обоих команд, игроки выглядят как настоящие, Потом нам показывали составы команд, команду соперников и нашей команды. Все выглядит очень красиво. А теперь давайте это все посмотрим, как это выглядело в первой версии игры. Выглядело это вот так вот. Только здесь еще было очень яркое солнце. Футболисты также выходили на поле, но графика игры была хуже. Футбольная форма вы... выглядела не очень красиво. Но в целом это очень неплохо, учитывая то, что был 2011 год. В соревновании болельщики были даже лучше. Также перед матчем показывали состав команды. Правда сейчас это выглядит немного красивее. Ну что ж, давайте перейдем к самой игре. Друзья, вы знаете, какая красивая графика в 2019 футболе. Все выглядит очень реалистично. И после удары, и передвижения футболистов. Теперь давайте посмотрим, как это было в первой версии игры. А было вот это вот так вот. Футболисты не такие четкие, кнопки управления совсем другие. Вся была больше заточена под Xbox, а не телефон. Даже кнопки про это говорят. А геймплейка говорится без комментариев. Друзья, теперь я расскажу про голые их повторы. Вот это последняя версия игры. И так происходит празднование забитого мяча. Ну а так выглядит повтор этого же момента. Сначала с игра, потом с разных камер. Сбоку и за воротами и так далее. Теперь давайте посмотрим, как это выглядело раньше. Все выглядело вот так вот. Сначала забиваем гол. Празднуем только не так, как сейчас. И идет повтор момента который идет из заворот. А потом выскакивает сразу вот такая вот менюшка, с помощью которой можно сохранить это видео. Теперь хочу вам показать, как футболисты уходят на перерыв в версии игры 2019 года. А вот так вот выходили версии 1.0. Ну на этом все, друзья. Кому было полезно это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами Кошина Андрей. Всем удачи и всем пока!